Каждый его день, Продолжение <coughs> следует... Может бегать? Ну Ничего. Что что? Челка. 匈ю ступени уме uma spe Empу drop Да, вид. Не просто, и Один mm раз... -hmm. <coughs> Его... Его копить. Его копить. Yeah. yeah.